Всем привет! У меня есть, получается, три варианта. Просто, реально, если у вас есть деньги, возьмите сопровождение. Конечно, очень интересно, Даже вчера уже поплакала из-за этого. Лоханулась просто такая, типа, я еду, но не доехала. <клес> Всем привет! Продолжаю я свою эпопею. Сейчас, получается, 7.58, почти 8 часов я проснулась в 6 утра. Опять же, как это произошло? Я что-то так начала просыпаться, потом взяла телефон, смотрю, а там, короче, сообщение из университета, я уточняла один момент по поводу годовой справки. Они такие, ну, нужно предоставить либо свою, типа, либо родители. Я такая, класс. Ой, это мои вообще любимые жесты, походу. Ну ладно, не суть важно. В общем, я уже, по факту я бездельничала получается, два часа. Ну, я позавтракала, умылась, как бы пришла в себя вообще. И чем я буду сейчас заниматься? Ну, в целом, как бы, все просто, я думаю. Я буду писать на почту другому сету универ Что я под этим подразумеваю? Это значит, что мне нужно будет найти. Я думаю, что я напишу еще в три. Это Инчон, а... Саджон. Блин, ну Саджон очень дорогой, если честно. И... И мне надо еще посмотреть, где они находятся, потому что не хочу далеко от СиО. То есть я типа готова до СиО, чтобы часа два было. Вот так. Вот. Значит, у меня в принципе уже все написано, вопросы написаны. Сейчас я, наверное, это покажу. И мне осталось только всем разослать. И когда я писала первым четырем университетом, я что-то затупила, даже не подумала, что это стоит сделать. И типа не писала, какой универ, какая почта. И потом немножечко запуталась. Они, конечно, подписывают, но все равно. Стоит, наверное, это сделать. В общем, я не теряю надежды. Там, кстати, открылись какие-то крат краткосрочные курсы, 5 недель. То есть вот у меня есть, получается, три варианта. Первый вариант – это поступить на полугодичные курсы, чтобы нормально все было. Ну, то есть там со справкой совсем. Второй вариант – это вот эти краткосрочные курсы. То есть я такая еду на краткосрочные. И там же, ну, еду прям с документами, опять же, и все такое. И там же продлеваю, либо поступаю в другой универ, уже на долге, на полугодичный. И третий вариант, я еду как турист, с документами, с деньгами, и уже присматриваюсь к университетам, посмотрю по кампусам, что-то что, что как. По Хожу, прям поспрашиваю фактически, да, и уже выберу, выберу куда поступать. Вам такой. Очень странно как-то так снимать. В общем, мои вопросы могут быть ошибки. Я вот, если честно, как-то корейский-то чаще использую, чем, вот. Всем привет. Так, это уже третий день. Ну как, не третий вообще, на самом деле. Рассказываю, значит, э -э -э что рассказывать. Вчера я написала еще в три университета. Сегодня почему-то мне никто ничего не ответил. Я такая, почему они не ответили? Может, я туда написала? Ну, в общем, я пока жду, потому что все-таки график работы разный у всех. Может быть, еще ответят. А, второе. Вот я сижу, я сидела утром. Я сижу сейчас с двух до этого момента, ой, с двух говорю, с часу дня, пожалуйста, по третьего. Наверное, я сейчас покушаю и буду продолжать сидеть. А я написала только в один университет, потому что я где-нибудь ставлю, конечно, как это все муторно. Это реально очень долго. Во-первых, нужно найти университет, во-вторых, нужно найти информацию, сколько она стоит. Мне нужно максимум, чтобы курсы стоили на полгода 2 миллиона ну, 2 миллиона, 2 500, короче, вон, то есть это где-то, ну, 130 тысяч, 130, 170, короче, вот в такой вот, грубо говоря, штуке. Я уже начала смотреть прям далеко от всего. ну как далеко, 2 часа, думаю, ничего страшного. В общем, посмотрим. Во-вторых, -во ты заходишь на сайт, тебе нужно найти, где информация по курсам. Потом мне нужно уточнить некоторые моменты, поэтому мне нужно найти почту. Следующее, мне нужно посчитать, есть ли общежитие найти, ну, какие, что они вообще еще предоставляют, какие я должна им предоставить документы, какие есть ограничения. Просто реально, если у вас есть деньги, возьмите сопровождение. Потому что самостоятельно. Ну, это, конечно, очень интересно. Вот. У меня есть вот такая бумажечка. Бумажечка что? Значит, по обозначениям вопрос. Это значит, что я не нашла почему-то информацию про курсы. Хотя, ну, типа, должны быть зачеркнуты. Это те, которые мне отказали по какой-либо причине. Галочка. Это значит, что я отправила письмо, но не получила ответа. И галочка в кругляшке, это значит, что э, мне ответил университет, и как бы все окей. Ну, то есть можно пробовать с нюансами, но пробовать можно. В общем, вот так вот продолжается это все. А, подождите, я же очень забавная история. История в том, что я же сейчас коплю деньги, и все такое, и так далее, и тому подобное. И думаю, я, чтобы вы понимали, насколько я коплю деньги. Я отказалась от английского, я отказалась от корейского. То есть я хожу в Саджон. Так, ладно, от корейского я не отказалась. Ну, в общем, от английского я отказалась, потому что я такая, всего коплю-коплю. Кофе я не покупаю, в рестораны я не хожу. А раньше как бы ходила, ну, потому что, ну, блин, может звучать так ресторан, ну, типа, пообедать в ресторане, это тысяч, ой, тысяч это рублей 300-500 максимум. Ну, то есть, как бы, это я тоже не делала, потому что я все складываю в копилку. И тут я лечила зуб, а мне говорят, ну, у тебя так-то еще проблема есть. Она не одна, но одна прям, типа, уже надо лечить-лечить. То есть, там нужно какой-то канал чистить. Короче, не суть важно, 20 тысяч это стоит. Просто это стоит 20 тысяч. Я даже вчера уже поплакала из-за этого. Потому что я, типа, такая, все, я еду. Ну, то есть, как бы, я, прод... я почему-то еду в августе. Я вот реально не могу это объяснить. Просто я такая, я еду. У меня нет никаких предпосылок. Меня никуда не принимают. У меня нет денег. У меня, ну, типа, у меня нет людей, которые могут мне помочь. Ну, деньгами я имею. Ну, а может быть, есть. Не знаю, короче. А я такая, я еду. Ну, то есть, я не знаю, что мне... От чего я вообще это взяла? Ну, в общем, я не отчаиваюсь. В августе буду записывать уже и скорее. Сейчас только полечу зуб за 20 тысяч рублей. Класс. В общем, спасибо всем тем, кто... Так, заново. Uh, спасибо всем, кто следит за моей историей, я сильно надеюсь, что я не лоханусь и она придет как бы к хэппи-энду, да, ну то есть я буду в Корее учиться на курсах, а если нет, я такая лоханулась просто такая, типа, я еду, но не доехала, в общем, вот, и поэтому я очень рада всем... Ну, как всем, есть два человека, которые мне там в комментариях пишут. И вот я прям очень, они меня поддерживают в Инстаграме. Его можно называть. Ладно, в общем, в этой сети там тоже мне пишут сообщения, что типа вперед, вперед. Давай, давай, все получится. Мои друзья меня поддерживают. Поэтому, если вам интересно, продолжайте смотреть мои видео, ставите лайки и комментарии. Вперед, пускай получится.